Здравствуйте, всем добрый вечер. Я действительно зовут Савусин Григорий. Я в последнее время так получилось, что увлекся ну, драгоценными камнями и хотел бы рассказать вам про один из моих самых любимых минералов, а именно про минерал под названием берил. Но для начала, перед тем, как мы перейдем к красивым картинкам, мы должны немножко определиться с терминологией. Что же мы будем называть? Собственно, минералом, да, а что мы будем э, называть разновидностью минерала. Итак, э, что же по определению является минерал? Э, в учебниках вы можете вычитать следующее определение: что минерал это твердое кристаллическое тело, которое обладает определенным химическим составом, кристаллической решеткой и набором э, физических свойств, образующихся в результате э, различных геологических процессов. Разновидность же минерала — это разности, которые будут относиться к одному и тому же минералу, но они могут немного различаться, например, по цвету или по каким-либо физическим свойствам, Ну слабо. Например, на данном слайде справа изображен аметист, а слева — цитрит. И то, и то являются минералами, минералом кварц. То есть аметист и цитрин – это разновидности кварца. Но различаются они исключительно по цвету. Аметист – это сиреневый, а цитрин, соответственно, желтый. При этом все их физические и химические свойства будут идентичны. А теперь же перейдем непосредственно к минералу под названием берил. А по формуле это... Островной, силикат, берилля и алюминия. Он э, довольно твердый, половиной-восемь. Для справки, тверже его из таких популярных камней можно, наверное, назвать рубины, сафиры и, пожалуй, самый твердый минерал – это алмаз. То есть, ну, в пятерку самых твердых минералов и самых популярных он точно входит. Кроме того, это довольно легкий минерал. Ну, собственно, это из-за того, что он содержит да, в своем составе э, берилий, который как известно, находится между бором и литием, как пела группа сплин. У него несовершенная спайность, это значит, что минерал очень а, плохо будет ломаться, и поэтому отлично подходит для огранки. И а, биксагональный сингония, а, вот это непонятное слово, обозначает то, что он будет образовать удлиненные кристаллы, которые в сечении будут давать шестиугольники. Это вот такая водная информация, что нам нужно знать, собственно, про минерал под названием перил. Где же встречается и в каких условиях у нас встречается этот минерал? Интересно, что перил – это один из немногих минералов, который был обнаружен на всех континентах на нашей Земле. То есть есть работы, посвященные изучению изотопного состава перила в Антарктиде. Но если мы говорим про какие-то геологические да, условия образования, то это в первую очередь, конечно же, такие магматические породы, как пигматиты, и процессы, связанные с их образованием. И на втором месте это процессы изменения различных внешних пород, которые часто будут называть словом «грейзи». Про пигматиты можно сказать следующее, что по определению это гигантокристаллические, Магматические, а, жильные образования, которые часто связаны с завершающими этапами а, образования, например, гранитных массивов. С этими процессами и, собственно, спигматизмом связано очень много интересных минералов, в том числе и а, драгоценных, ну или хотя бы поделочных, а, турмалины, топазы. Разные, собственно, разновидцы берила, про которые мы будем сегодня говорить. Все они так или иначе встречаются именно в пигматитах. На данном слайде сказано, что это гигантокристаллические образования. Ну, гигантокристаллические в минералоге называют кристаллы, которые достигают ну, свыше 2,5 сантиметров. Но, например, для справки, в штате Мэн есть довольно известное пигматитовое поле, если я не ошибаюсь, оно называется Оксфордское где были обнаружены кристаллы берила, собственно, которые изображены вот на дальней фотографии в левом углу, они достигали там размера 3,5 метра в длину, 5 метров. 5 метров — это длина газеля. Самый крупный кристалл, который был обнаружен в этом пигматитовом поле, достигал размеров 11 метров. В поперечнике а, примерно два с половиной метра. При этом а, самые гигантские кристаллы, которые были а, найдены на нашей планете, относятся к острову Мадагаскар. Есть устное сообщение, где говорится о том, что там был обнаружен кристалл перила, достигающий в длиной 18 метров. Длина вагона метро, для справки, составляет примерно 19 метров. При этом вот все вот такие крупные кристаллы, да, они, конечно же, не используются в ювелирной промышленности. Это все же стратегическое сырье для получения металла бериля. А где же у нас используется бериллий? Давайте мы сразу с этим покончим, чтобы дальше перейти все-таки к всяким красивым картинкам. Бериллий у нас активно используется, например, в металлургии. Добавление берила в сплавы позволяет упрочнить их, и мы можем, например получать различные, не знаю, ну, из него делают пружины, с добавлением, ну, металл из, добавления из него делают пружины, которые а, сохраняют упругость а, вплоть до того, когда их уже раскалили до красна. Их используют а, в ядерной промышленности, их также используют а, в производстве раз различного а, рентгеновского оборудования а, и так далее. То есть... Когда у нас была гонка ядерных вооружений, бериллий активно рассматривался как такое стратегическое сырье. И при этом здесь нужно сказать, что на первом месте, конечно, было США, на втором – Китай. Россия... Следующий слайд. А теперь мы собственно, поговорим с вами про драгоценные разновидности минерала под названием «Берил». У художника Альфонса Мухи есть серия под названием «Драгоценные камни», где он изобразил четыре драгоценных камня ну, в образе различных прекрасных девушек. Слева, ну для меня слева направо, это изображены рубин, аметист, изумруд и топас. И, казалось бы, все хорошо, но здесь можно сделать справочку на... «Закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях», по которым к драгоценным камням, собственно, будут относиться только рубин, сапфир, алмаз, Изуброд, александрит, отдельное образование жемчуга и янтаря. Таким образом, у Альфонса Мухи два попадания из четырех. Ну, в принципе, неплохо, но давайте не будем винить этого прекрасного Чеха за то, что он не знал законодательства Российской Федерации потому что это закон. Но есть еще некое бытовое понятие, что же является драгоценным камнем. И под бытовым понятием можно к драгоценным камням отнести, в принципе, любые юлирные разновидности камней. В том, числе, в том числе, как раз, аметисты, топазы. Но они просто не будут стоить таких же денег, как перечислено в этом законе. Кроме того, Кроме того, существует масса различных классификаций драгоценных камней, где их распределяют по категориям, по различным ступеням и так далее. И в России один, одна из первых таких классификаций была придумана Ферсманом. Это, если не ошибаюсь, еще 1920-е годы. И, скажем так... Вот, например, Александрит, он не относил к первой категории, ну, к самым дорогим драгоценным камням. Но зато там, например, сто... находился камень F-класс, про который, ну, наверное, многие из нас даже и не слышали. А вот теперь мы, собственно, поговорим про разновидности перила, которые мы будем относить к драгоценным камням. Да? Держа на подкорочке мозга, что по закону, совсем драгоценным, самым драгоценным да, будет являться только изумруд. При этом есть еще дорогие разновидности берила, которые также часто используют в ювелирной промышленности. То есть в данном случае мы под драгоценными будем понимать ювелирные разновидности берил. На самом деле разновидностей их очень много. Я выделил ну, пять самых распространенных, если честно, самых моих любимых. Поэтому прошу сильно не винить. Это изумруд, аквамарин, гелиодор, марганит, также известен как воробьевит, и красный берил, который иногда называют биксбитом. Все они различаются исключительно по цвету. От чего же зависит цвет берила? Да? Почему в одном случае он становится зеленым, как в случае изумруда, а в другом случае, например, становится красным? Здесь э, нужно сказать, что окраску, э, на окраску влияют примеси, которые входят в берил. В данном случае примеси различных химических элементов, которые выступают, ну, по своей сути, как пищевые красители. Они входят в структуру и изменяют его цвет. Так, для изумруда вот такой красящей примесью будет являться хром. На самом деле, хром и ванадий. Для аквамарина и гелиадора это... Э, Этой примеси будет являться железо в разных пропорциях, двух- и трехвалентное. Для марганита и красного берила это будет марганец. Интересно здесь также сказать, что, вот, например, хром изумруда окрашивает зеленый цвет. Это, это истина с этим вроде бы никто не спорит. Но при этом хром не всегда окрашивает минералы исключительно в зеленый цвет. Это, опять же, зависит от того, куда вы добавляете этот краситель. Например, наверное, многие из вас слышали про такую разновидность, как рубин. Рубин — это красная разновидность минерала под названием корунд. Собственно, рубин красный тоже из-за хрома. Поэтому в зависимости от того, куда вы добавляете этот краситель, да, вы можете получить совершенно разные оттенки. Ну и, собственно, сейчас мы быстренько пройдемся по основным вот этим ростовидностям и поподробнее остановимся на изубруде, как на самом популярном да, из этих минералов. Гелиадор. Ну, собственно, гелиадор. Название дано от бога солнца, гелиос. Изначально так называлось Золотой берил из Намибии, но дальше это название распространили, в принципе, на все желтые разности этого минерала. Основные его месторождения сейчас сосредоточены в Намибии, Бразилии, еще Средней Азии, например, Афганистан. Но отдельно стоит, наверное, упомянуть месторождение Валыне. На Западной Украине также существовали ну, и существуют пигматитовые поля, которые активно разрабатывались в советское время. И очень много коллекционного сырья, коллекционных топазов, коллекционных берилов поступает на международный рынок. До сих пор они оттуда поставляются. Но сейчас, конечно, уже основные какие-то запасы разработаны. И... Сырье, конечно, уже не то. Но в свое время это был просто фурор. Когда эти камни сейчас выпадают на каких-то выставках, их тут же сметают. Поэтому, если у вас вдруг есть какие-то бабушки на коллекции минералов и тому подобное, посмотрите. На самом деле, вот в таких старых коллекциях иногда можно найти прям довольно интересные позиции. Собственно, вот этот Гелиодорчик как раз изображен в Волынске. А вот Сверху на картинках слева это образец из Афганистана, а справа из Бразилии. На самом деле я могу сейчас кратко перечислить все вот эти названия, да, ну, странно. И вы на подкорке мозга поймете, что все вот эти драгоценные разновидности берел они будут оттуда же поставляться. То есть просто слева там, не знаю, будет пигматит, из которого добывают желтый берел, да, а справа голубой. Следующая разновидность – аквамарин. Это, кстати, одна из самых дорогих разновидностей. Собственно, названа она по, по своему цвету, да, аквас. Это цвет морской воды. Это голубая разновидность берила. самая известные образцы – это, опять же, на Намибия, это Афганистан. Но в России тоже есть забайкальский край, пожалуйста. Привозит в хорошее сырье. В ювелирном деле не используется, но как для пополнения коллекции активно скупается. Что интересно можно сказать про аквамарин? Вот на самом деле вот так звучит, да? аква – цвет моря. Но иногда к аквамарину относят довольно бледные разновидности берила. То есть вот немножко становится таким синевато-голубым и все. Тут же вам буду говорить о том, что это аквамарин. Но вы должны понять, что камень будет стоить тем дороже, да? чем он будет более прозрачный, чем он будет более ярко насыщенного цвета. Справа, вот в верхнем углу, например, изображена такая поделка. Это второй век нашей эры, если не ошибаюсь, произведенный на территории Греции, аквамарин. Предположу, что аквамарин туда как раз доставлялся в то время из территории Средней Азии. А потом, конечно, уже рынок расширился, и сейчас основной поставщик аквамаринов – это, наверное, Намибия и Бразилия. Про Бразилию можно говорить практически про любые минералы, о том, что она основной поставщик Просто э, Бразилия – это такая минералогическая мекка. Это самое, наверное, интересное для большинства минералогов место на Земле, вот, куда все мечтают поездить, чтобы просто пополнить все свои коллекции да, и чтобы увидеть вживую, как же это все выглядит. Следующая разновидность – это розовый берил под названием марганит. Как вы можете видеть из представленных здесь фотографий, у минералогов довольно смутное представление о том, как выглядит розовый. Но, тем не менее, слева – это образец из Китая, посередине – это образец, собственно, опять же, Бразилия, а справа – это итальянский марганит – Итальянский, я еще соглашусь, что это розовый, но многие думают иначе. Собственно, марганит – это название, которое используют во всем мире. Во всем мире, да, кроме России. В России этот минерал известен как воробьевит. Как вы видите, здесь сказано, что в честь Воробьева, это был довольно известный геолог и минералог. Его эту, эту разновидность назвал Вернадский, тоже не последний человек в российской науке. Чем же был знаменит Воробьев? Например, он пошел в Кунсткамеру, и один из первых людей, который попытался классифицировать все, все минералы, которые там хранились. А это были просто огромные запасы. Туда на протяжении многих лет свозили камни со всей страны. И он один из первых, чуть ли не единолично, попытался их систематизировать. Только потом уже Ферстман взял их и перевез в Москву. Так что можно отдать должное этому человеку. Ну и, собственно, да, погиб он во время экспедиции по Северному Кавказу. Он, если не ошибаюсь, взбирался на какую-то гору и провалился в трещину в леднике. Собственно, сейчас в тех районах, я сейчас не скажу, какая это республика, есть ледник, посвященный как раз воробьё. Красный берил. А вот на красном бериле можно остановиться чуть поподробнее. Красный берил также известен как минерал бигзбенит. Но это название рекомендуют не использовать. Почему? Потому что дано оно в честь, собственно, такого энтузиаста в мире минералогии Мейнарда Бигсби. Но в честь него к этому моменту уже назвали еще один минерал, который называется Бигсбиит. И чтобы не путать Бигсбиит и Бигсбиит, сказали, вот давайте, хватит тебе одного. Да? А вот это, это что? Это красный берег? Отлично. Нам подходит. Вот, пожалуйста, называйте это красным берилом. Потому что биксбиит и бигсбит но они не похожи никак. Биксбит это черные, небольшие кристаллики, это по своей сути, оксид Марганса. Чем же еще интересный красный берилл? Долгое время я считал, что есть единственное месторождение в мире, которое, собственно, находится в штате Юта, в США. Сейчас так уже не считают, потому что нашли еще одно месторождение в соседнем штате, в Нью-Мексико, но опять же в США. Собственно, это визитная карточка Соединенных Штатов Америки. Больше красных берилов не найдено нигде в мире. Вот как мы гордимся да, своим, не знаю, чероитом Россия, России, так вот американцы гордятся красным берилом. При этом... Круп... Это обычно мелкие кристаллы, которые встречаются вот такой вот белой породе. Это измененные а, вулканические осадки. И они очень редко достигают каких-то крупных а, размеров. Крупных в данном случае это не 2 метра, это не полтора метра. Крупным для бигсмита считается, не знаю, вот 3 сантиметра. Это вы просто миллионер сразу становитесь. Это что так вы прикидывали по ценам. Но, тем не менее, это довольно... Красивый. Красивый камень, как по мне, но, конечно, довольно редок. А вот, собственно, теперь мы перейдем с вами к обсуждению изумруда. Изму... Изумруд, эмералд, э, смарагд, как его только не называли, да, в, в истории... Э, мира. Интерес, кстати, то, что вот все вот эти названия, которые перечислил, они все уходят к э, измененному латинскому смарагдус, которое пришло в свое время, если не ошибаюсь, вообще из Индии. Просто из-за того, через какие языки потом переходило это название, да, и в какие регионы уходило, так вот она и мутировало. По идее, вот, то, есть, то что э, на английском называется «Эмералд» и вот по-русски «Изумруд», это однокоренные слова. Ну, если удаваться какой-то такой дальний лингвистический поиск. Так что не удивляйтесь, просто к нам они, эти слова пришли разным географическим путем. Изумруд, если не ошибаюсь, к нам пришел из тюркских языков, тоже до этого как-то мутировав. Что же можно рассказать про изумруд? Кроме того, что он зеленый, кроме того, что он зеленый из-за хрома и ванадия. Ну, это Самая дорогая разновидность берила, да, драгоценная, которая существует на Земле. Где же она встречается в мире? Когда люди слышат изумруд, то первое, что приходит им в ум, людям, которые разбираются, это, конечно, месторождение Колумбия. Из Колумбии приходит, ну, наверное, добрая половина, если не больше, всего изумруда, который поступает на рынок. Из Колумбии приходят самые дорогие кристаллы, самые дорогие образцы. Дальше будет Бразилия. Также можно назвать э, Мозамбик. Э, в принципе, конечно, я упомяну и про уральский изумруд. Никто его не отменяют. Просто ну, с, с колумбийским он не сравним. С другой стороны, ничто не сравним с колумбийским изумрудом, кроме колумбийского изумруда. Так что Здесь не должно звучать, это очень обидно. Интересно о том, что Изумруд известен человечеству испокон простовиков. Одни из первых месторождений, которые разрабатывались, были сосредоточены в Египте. Поэтому, соответственно, да, как у нас начинают проходить историю с цивилизацией Египет, да, там, не знаю, Месопотамия, Древняя Греция, Древний Рим и так далее. Вот в Египте он был известен изначально. Потом стали приходить образцы еще из Индии какими-то там окольными путями, но тем не менее. Сейчас эти, конечно, образцы не так ценятся, но все же известны также месторождения в Австрии, в Норвегии, наверное, можно делить, но это уже так для любителей. Что же можно сказать про изумруду России? В первую очередь, это, конечно, изумрудная копии. Это ряд месторождений, сосредоточенных в Свердловской области. Они протянуты, если не ошибаюсь, на какую-то сотню километров, просто ряд месторождений. Прямо вот идут в Уральский город, и вдоль них протянуты эти месторождения. Известно, они с 1831 года. Тогда они примерно начали разрабатываться. И вот тут сказано, что за первые в сотню лет было добыто 15 тонн драгоценных камней. Самое крупное из этих месторождений – Малышевское. Оно разрабатывалось в 1834 году. Так сейчас выглядит карьера. То есть изначально эти изумруды разрабатывались просто открытым способом. Их выкапывали. Но сейчас, конечно, с поверхности вы уже ничего не доводите, Поэтому они пришли на подземный способ добычи. То есть это шахты. Различной глубиной, но поныне это месторождение разрабатывается. Не очень активно, но, насколько я понимаю, это скорее связано э, с тем, что там работает мало народа и мало специалистов. То есть у них явные, э, судя по сообщениям, проблема с обогащением камней. Да, вы же не можете просто взять, не знаю, кусок породы и вот так вытащить оттуда изумруд и положить его в карман. Нет. Проруб... Прорубается шахта, да, она взрывается, Это, соответственно, порода перерабатывается. Из этой породы вам нужно добыть изумруд. Вот тут как раз возникает проблема в малышеского месторождения. Чем еще и из... интересны уральские изумруды? А тем, что как раз на этих месторождениях также впервые был открыт минерал под названием александрит. Александрит – это драгоценная разновидность хризоберила, минерал с формулой берилли-3, алюминий-2, О4. Собственно, вот здесь представлена дроза кочубея. Это самое крупное срастание кристаллов александрит, которое обнаружено на... ныне. Но вот здесь масштаб не указан, но это примерно вот такой вот кусочек породы. Хранится здесь недалеко, чуть дальше по дороге, в музей Ферстный. Может, как-нибудь сходить посмотреть. Вот непосредственно Малушеское месторождение александриты не добываются, ну точнее добываются, но годичный оборот составляет примерно всего два с половиной миллиона рублей для месторождения, но это ни о чем. А вот теперь я хотел бы с вами немножко поговорить про колумбийские изумруды. Собственно, стали они известны, когда смелые, бравые испанцы и стали, соответственно, посещать Южную Америку. Нашли они их не сразу. Да? Сперва они увидели отдельные камни у местных индейцев, но спустя какое-то время, собственно, смогли выйти как раз на эти месторождения и стали их разрабатывать. То есть эти месторождения известны, ну, считайте, европейцам с XVI века. И разрабатываются поныне. Когда испанцы привезли изумруды в Европу, это просто повалило рынок драгоценных камней, который на тот момент состоял. Потому что эти камни высшего качества, их было больше. То есть вы сразу на рынок да, привозите лучший товар, причем в большом количестве. Что еще можно сказать? Это месторождение, которые очень сильно отличается от всех других в мире. Там изумруды находят в такой черной породе, углистой. И так как страна, в принципе, несмотря на то, что там добываются изумруды, не очень богатая, а долгое время эта добыча, скажем так, считается, что была немножко в мафиозных кругах сосредоточена, а даже не в руках правительства, то население голодало. И вот многие фирмы позволяют в какие-то отдельные дни местным просто рыться в отвалах, то есть уже проработанных породах в поисках небольших камней. То есть это могут быть какие-то затопленные отвалы, да? это могут просто быть высадки рядом шахт. Ну вот существует дни, когда местных туда запускают. При этом часть найденного изумруд, они должны отдать владельцам шахты, а часть забрать себе. Из-за того, что э, вот все это проходит через такие вот, э, ну, таких очень грязных условиях, часто говорят о том, что в Колумбии черные деньги. Потому что вот эта углистая порода она пачкает руки, и когда, соответственно, местные расплачиваются друг с другом ну, местной валютой, э, валюта переходит из рук в руки, руки грязные от этой черной породы, соответственно, Банкнот имеет такой серый оттенок. Это немножко про грустные такие факты Колумбии, а теперь про довольно красивые, на мой взгляд, образования. Изумруды тропичи. Собственно, известны они. Это, опять же, визитная карточка Колумбии. Известная визитная карточка месторождения под названием Музо. Это, по своей сути, сросток кристаллов берила, трех кристаллов, это так называемый тройник, да, вот раз кристалл, два, три, которые ну, часто полируют и вот прям таким образом вставляют различные украшения. Собственно, тропичия, это с испанского переводится как мельница, и э, это название дано, дано просто по ассоциации. Вот в правом внешнем углу представлено Такая картинка, как раз мельница тропича, это мельница, которая используется для перемалывания сахарного тростника. Из-за того, что узор похож, так и назвали. В первое время это считались просто уродами в мире изумрудов. Некоторые люди считают так и сейчас, честно вам скажу, но <смех> ближе, наверное, уже где-то в середине XX века их стали активно вставлять различные украшения прям так а, использовать. Потому что, ну, что в свое время считалось уродством, да, сейчас, наоборот, считается шиком и красотой. В случае изумрудов тропичи получилась именно такая ситуация. А, а вот здесь можно поговорить немножко про стоимость изумрудов. Я взял приз Куранцем, который выставлен был на сайте ГАХРан России, собственно, где можно посмотреть, сколько стоят те или иные драгоценные камни на данный момент. За 2019, за 2020 год я сейчас не увидел обновленных данных, я смотрел вчера, но наконец, 2018 года, то есть цены, которые были в прошлом году. Для справки. Соответственно, все камни они будут разделяться по цвету, по цвету и по чистоте. Самые дорогие камни это э, чистые насыщенный темно зеленый цвет. Их стоимость, если у вас размер камня, например, достигает 4,5 карат. 4,5 карата, ну, 1 карат изумруда это примерно, наверное, чуть больше 1 сантиметра. Вот такой камешек. 4,5. Ну, немножко да, размножить визуально. Камень 4,5 карата мог бы обойтись вам примерно в 4000 тысячи долларов. Самого высокого качества. Самого низкого качества и довольно мелкий. Ну, то есть до 0,09 карат. При этом, то есть, вот такая горсть камней да, обошлась вам в 13 долларов. Но здесь цены, приведенные на изумруды природные обработанное, но не облагороженные. Про облагораживание мы поговорим попозднее. То есть взяли камень, просто его огранили. Если при этом с ним провели еще какой-то ряд манипуляций, то цена упадет, ну, если его немножко, да, там, не знаю, подкрасили, примерно на четверть. Ну, то есть так прикиньте. Самая высокая цена заплаченная за «Изумруд», да? это кольцо Рокфеллера. Оно изображено на данном слайде. Обошлось в чуть более 5,5 миллионов долларов. Здесь, соответственно, не приведена никакая индексация. Но понимаете, да, каких деньгах говорят и почему, собственно, эти месторождения разрабатываются и поныне. из за них держатся. Из-за того, что это очень дорогие Камни, соответственно, их стали... Ну, стал вопрос в один момент, а почему бы нам не выращивать их искусственно? Потому что у искусственных камней будут все те же свойства, ну, просто они войдутся нам в разы дешевле. И, собственно, изумруд – это был второй камень, который человек стал э, производить искусственным путем. Первым был рубин. Точно из таких же соображений. Существует два основных метода выращивания искусственных изумрудов. Ну и, в принципе, любых мерилов. Там в зависимости от того, каких вы красителей добавите. Это гидротермальный и флюсовый. В случае гидротермального метода у вас рост идет из э, раствора. То есть производится в специальном таком автоклаве обогащенный э, раствор необходимых компонентов. Он пропускается через э, ряд фильтров. И на какой-то затравке, э, на которую часто используют, например, даже природный небольшой кристаллик из убрута, у вас начинает расти Нарастать, собственно, другой камень. При этом нужно понять, что по свойствам и по всему он будет точно такой же. Но он, по нашему законодательству, не будет относиться к драгоценным камням. То есть искусственно выращенные камни не относятся к драгоценным. Если вы изначально продаете или покупаете камень, который говорят о том, что он искусственный, все хорошо, никаких проблем. Но если вы продаете искусственный камень и говорите, что он природный, то это обман и это уголовное дело. А про флюсовый метод, что можно сказать? Если в гидротермальном его произ... рост происходил из раствора, то здесь рост происходит из расплава. И никакой воды в данном методе не участвует. Собственно, именно таким методом был получен первый изумруд. Но тут возникла проблема, что еще, наверное, лет 60 получили-то изумруды. Но они были очень маленькие. Не могли получить крупные кристаллы, которые имели смысл огранять. И то есть на, на рынок такие активно стали поставляться, ну, как-то международный известен, метод с 1960-х, наверное, годов. И а, вот тут бы я хотел еще как раз сказать про облагораживание изумрудов и других камней. Изумруды чаще всего промасливают. Что же значит промасливание изумрудов и, в принципе, зачем это делается? Изумруд, он встречается по миру, но он чаще всего трещиноватый. И вот чтобы скрыть эти трещины, чтобы их как-то скрепить, их погружают в различные природные смолы. Например, канадский бальзам – это, если не ошибаюсь, изначально смола канадской ели или канадской пихты используют э, кедровое масло, используют, не знаю, репейное масло и так далее. То есть камень э, сперва погружается в какую-то вакуумную установку, где из вот этих всех трещин да, высасывается воздух, а потом погружается в какую-либо смолу, ну, не, не необходимо там уже смотрят технологии. Это все подогревается, причем температура это до сотни градусов в среднем, и э, эта смола начинает затекать в трещины, тем самым цементируя камень. И в том числе э, так они подобраны, что визуально трещины становятся невидны. Собственно, вот в правом верхнем углу представлен камень до вот такого промасывания, а снизу после. Это всегда делается уже э, в обработанном виде камня, но при этом... Э, если у вас сырье какое-то изумрудное, не стоит думать, что оно не промасленное. Это вообще не показатель. Интересно то, что так как это смола природная, то со временем она может разрушаться. Поэтому если кто-то очень как-то кустарно или не следил за процессом, то со временем она начинает разрушаться и камень может раскрошиться. Поэтому если у вас вдруг есть какие-то, не знаю, старые изумруды, не поднято от кого-то доставшиеся, да, и они вот со временем начинают вот цветать, о чем это может говорить? О том, что эти изумруды были промаслены, причем, скорее всего, с добавлением какой-то краски, и эта смола просто начала разрушаться. И поэтому на всякий случай ни в коем разе не протирайте изумруды различными спиртами. Я слышал о случаях от моих коллег, когда протерли камень, смола растворилась, и камень разрушился. Скажем так, за обломки вам никто ту же цену, что и за цельный кусок, не заплатит. Ну, собственно, на этом, пожалуй, и все. Спасибо вам большое за внимание.